Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Дивный Сад и в этом видео я буду пикировать половню уже в стаканчике. Это третья часть из серии видео про половню, в котором я рассказываю о том, каким образом я готовлю землю, сажаю семена, и вот я уже проступила время, когда я буду ее пикировать уже в стаканчике. Вот я подготовил такие стаканчики, это стаканчики, продаются как стаканчики для пива, но я их использую по другому назначению, для пересадки волне. Они чем удобно, они длинные, что позволяет корневой системе на этапе роста беспрепятственно развиваться и расти. Я подготовил также надпись здесь дата посадки в первую очередь я буду сажать павловни, которую мне прислали из Крыма поселок Приморский, Феодосия вот она так выглядит ну что ж, давайте, а сейчас давайте приступим к посадке а сейчас приступим непосредственно к пикировке вот такая павловня, так она выросла чем удобно вермикулите, я просто добавляю воды сюда что позволит мне максимально аккуратно отсюда достать не повредив корни помолни делается это очень просто земля у меня пролита но я все равно еще добавлю сюда еще раз водичкой таким образом сейчас она вода ушла я делаю здесь небольшое углубление дальше я всегда при посадке овощных культур любых культур я добавляю сюда вот корневую систему вот такой препарат HB101 это стимулятор роста биологический и он достаточно хорошо помогает и активирует Все процессы развития. Сюда можно, вообще по инструкции кладется две горошинки, но ну, я кладу здесь 3-4 горошинки. Далее мы берем половню, аккуратненько ее достаем максимально аккуратно, вот в таком виде это, и я ее опускаю сюда, в нашу ломку. Маленькую, далее присыпаю аккуратненько прижимаю, наверно вот так Все, на этом посадка завершена точнее пикировка вот таким образом это выглядит подписано, дата высадки, сегодня у нас 12 апреля вот такая вот у нас получается красота как готовить землю для поволнии? есть видео на канале сейчас справа вверху появится ссылка где которую вы можете посмотреть все ставим сюда и дальше продолжаем На этом я закончил посадку, точнее пикировку по Это нам уже не нужно. Это не нужно. Это мы выльем. Вот а таким образом это выглядит сейчас. И сейчас, чтобы максимально снизить перепад температур, потому что они росли все-таки в небольшом парнике. И максимально акклиматизировать их для дальнейшего роста но ну и также позволить создать им такой парниковый эффект я буду использовать точно такой же контейнер только уже пустой я вот таким вот образом накрою его сверху вот так все, создам вот такой парничок который позволит дальше уже развиваться павловне, Я думаю, что еще лучше. Ну, а на этом все. Вот в таком виде я поставлю на подоконник под лампы, где она будет дальше расти. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам интересно, если вы не знаете о том, что за павловния, или, может быть, вам интересно, как... Она растет. Есть, кстати, на моем канале видео, в котором я достаточно подробно рассказал о поволунне и о уникальных свойствах этого дерева. И я думаю, что после просмотра этого видео у вас тоже, наверное, возникнет желание, по крайней мере, попробовать посадить у себя такое дерево. Вот. А на этом все. Если вам интересно в дальнейшем, каким образом я буду, какая она будет, там через месяц, через полтора как вырастет и каким образом я буду дальше высаживать его в открытый грунт, как она будет расти и что будет в конце регуляционного периода, то есть где-то в октябрь, там, конец октября, то подписывайтесь на канал, это будет целая серия видеороликов, в которой я подробно расскажу о том, каким образом я сажаю павловни у нас в Нижегородской области и что у меня из этого получится. На этом все. До встречи на канале. Пока.